Дорогие родители, дорогие детки, сейчас мы с вами протестируемся. Потому что некоторые из вас считают, что вы плохо читаете, но может оказаться совершенно не так. Да? Некоторые из вас считают, что вы плохо запоминаете, а может окажется, что совершенно не так, может быть вы и запоминаете хорошо. Как-то На самом деле мы сейчас проверим. У меня к вам одна только просьба. Мы сейчас находимся не в школе, а оценок никаких ставить не будем. Поэтому, если вам покажется, покажется только, что вы запомнили хуже, чем могли бы, давайте договоримся. <связывается> так, понятно. Ну, вы пришли в самое, в самое время. Пожалуйста, присаживайтесь. Да, присаживайтесь. И вы тоже присаживайтесь. Мы сейчас начинаем с тестирования. Возможности, телефон переключите на вибро то сейчас дети будут тестироваться так их собьет и происходит все тестирование возьми пожалуйста так значит я продолжу свою речь Итак, у меня к вам просьба если вам покажется что вы показали результат хуже чем вы могли бы не расстраивайтесь на следующих занятиях у нас будут еще много других тестирований и вы сможете доказать что вы и запоминаете, читайте хорошо. Плюс вы сюда пришли, возможно, для того, чтобы научиться читать лучше. Правильно? Поэтому расстраиваться ни в коем случае не надо. Те из вас, кто будет сейчас сильно плакать, ничего страшного, у нас приписаны салфетки, мы вам дадим салфетки, вы утретесь. Но занятие продолжим дальше. Сильно горевать за вас мы не будем. И вам тоже не советую горевать самих за себя. Как мы сейчас будем тестировать? Смотрите, я вам сейчас продиктую ряд цифр. Эти цифры нужно запомнить именно в том порядке, в каком они были продиктованы. Скажи, пожалуйста, тебе сколько лет? Шесть. Шесть лет. Ты э, сколько цифр знаешь? Считай, сколько лет. До 10? До двадцати. Шесть. До двадцати? Еще до... лучше было до тридцати. Понял, понял. А, ты? Ну, а до ты? вообще красавчик, как сказал, не считают, достаточно написать, они не могут, например, 56, они могут не написать. То есть в пределах 10, 20, наверное, 2. Ну, да, да, мы, мы конечно, не будем усложнять, возьмем цифры просто с первой десятки, чтобы они тоже могли протестировать. хорошо. Смотрите, я сейчас буду диктовать цифры, вам эти цифры нужно будет запомнить. Записывать их не нужно. Вы сидите, я вам продиктую ровно 10 цифр. Эти цифры нужно будет запомнить именно в том порядке, в каком они были продиктованы. Вот смотрите, если я, например, продиктовал. 1, 3, 2 да, например, 1, 3, 2 Записать их нужно будет именно в этом же порядке 1, 3, 2 Если вы запишете цифры правильно Например, 2, 3 и 1 Мы перепутали порядок Вот это вообще считаться не будет То Считайте только те цифры, которые вы записали в правильном порядке Если я, например, сказал 1, 3, 4 А вы написали правильно 1, правильно 3, правильно 2 И потом написали опять а потом 4, перепутали их местами. Вот это считаться не будет. То есть вы запомнили всего лишь три цифры. То есть цифры нужно запомнить именно в том порядке, в каком они были продиктованы. Скажи, пожалуйста, что сейчас нужно будет сделать? А, нужно будет записать в том порядке, в котором Сначала запомнить, ничего не записывать, а потом, когда я там команду записать, да? угу. Скажи, пожалуйста, что сейчас нужно будет сделать? Надо запомнить. 10 цифр, а вы дадите команду, а потом надо их записать. Да, самое главное, я дам команду. Команду не записываю. Но записать как? В правильном порядке. Вот я как продиктовал, так вот именно так же записать, да? То есть а ошибок допускать нельзя. Как запомнил? И не расстраивайтесь. Если вы запомнили вы там несколько цифр, записали, дальше не помните, но ну, ничего страшного. Повтори, пожалуйста, что нужно сделать сейчас. сейчас запомнить цифры когда вы дадите команду, тогда надо их написать. И. Как написать? Да, он в порядке, как вы сказали. Да, да. Самое главное их запомнить и написать правильно. И тебя еще спросим, что нужно сделать? Надо зап сначала запомнить цифры, которые вы диктуете, а потом записать их, но в, то, в правильном порядке. Mm -hmm. Mm -hmm. все верно. Давай тебя проверим. Ты считаешь, что у тебя хороший память? Как ты думаешь, из десяти цифр сколько ты запомнишь? Не знаю, всегда по. Ну как ты думаешь, хорошая память это то, что сколько цифр. Не, не ну скажи, как ты думаешь. Как ты думаешь, сколько цифр ты сможешь запомнить? Не. Если тебя не запомнишь, не. Ни ничего страшного. Ты точно не запомнишь. <связь> <связь> Молодец. <связь> да, я знал, а что кое-кто кое страдает хитростью. Брать на себя пониженные обязательства, это очень можно. Понял. Понял. Итак, сконцентрируйтесь. Сейчас я буду диктовать. Писать ничего не надо. Планшеты переверните. И запоминайте. Приготовились. Секунду. Приготовились. Четыре, шесть, один, восемь, четыре, один, ноль, девять, восемь. Два. Записывайте. Я забыл еще один нюанс. Ведь родители вы тоже хотели протестировать. А, вот вам я забыл это сказать. Но ничего страшного, сейчас у нас будет вторая попытка, и со второго раза попробуйте вы Можно. Интересно же сравнить, почему только дети должны учиться на курсах. Родителям а тоже должно быть интересно, насколько у них были запоминания разные. Записывайте все в цифры именно в том порядке, в каком они были диктованы. Пожалуйста, вспоминайте, у вас 40 секунд. Через 40 секунд продолжим дальше. Что помните, записывайте. Если не помните, не научитесь. Да, через 40 секунд продолжим дальше. Раз, извините, если сейчас занят, я не часа через два, хорошо? записали все, да? Теперь смотрите, что вы делаете. Я не записал. Сколько тебе еще времени нужно? Ну, давай, 30 секунд тебе. Кто не записал, дописывайте, пользуйтесь украденной минуткой. Вы вытащите листочки, вот начну да. вытаскивать. Да, да, да. Смотрите, делайте так. Вот, где вы написали, загибаете, чтобы вам не было видно. Загибаете и вставляете обратно. А, загните так, чтобы вам не было видно. Мы сейчас вам дадим вторую попытку. Сейчас я продиктую те же самые цифры, и ваша задача запомнить их лучше, чем вы это сделали в первый раз. Если вы это запомните лучше, будет защитна ваша лучшая попытка. Поэтому сейчас концентрируйтесь и попробуйте те пропуски, которые вы пропустили в прошлый раз, сейчас их не допустить. Сейчас запоминайте лучше, чем в первый раз. Хорошо? Я обращаюсь к родителям, мы тестируем вас вам. запоминайте цифровой ряд, и тоже вам нужно будет записать. Приготовились, начали. Четыре, шесть, один, восемь, четыре, один, ноль, девять, восемь, два. Записывайте. Если записание меньше, чем не расстраивайтесь. не на Сейчас салфеток У вас осталось 40 секунд. Дописывайте, если что-то пропустили. Долго мы сидеть не будем. Сколько запомнили, столько запомнили. Теперь, пожалуйста, в вот эти листочки, которые вы написали, подпишите, напишите свое имя. Где написалось? Вот, в любом месте. В середине можете написать имя, фамилию. Нас Нас есть? А нас Ты хоть по деканам напиши. У нас есть это одинаковые имена в группе? По-моему, нету, да? Нету? Тогда напишите просто имя. По имени будет понятно. Я напишу фамилию имя? Напиши. И... Вопрос справедливости. Родителям дадим второй шанс? Вас протестируем. назовем для вас еще раз. Да. Для родителей. Для родителей. А да. нам опять загибаете? Нет, вас уже тестировать медленно не будет. Вы уже два раза протестировали. Мы сейчас у вас планшеты заберем. Те же цифры. Да, родителям те же цифры. Протестировал вас да. так, так, как нужно. Да? Mm -hmm. Так, дети, пожалуйста, планшеты переверните. Вам сейчас писать больше ничего не надо. Ваш шанс уже закрылся. Все, пока. Сейчас правильно цифры мы проверим с вами. Переверните планшеты, чтобы это не было никаких записи. Переверните все планшеты. Вот, дадим родителям второй шанс. Загибайте также листочки, чтобы не было видно. Я диктую еще раз. 4 6 1 8 4 1 0 7 Девять, восемь, два, записывайте. и пожалуйста детки подойдите к своим папам мамам и вам сейчас нужно будет проверить и свои результаты и результаты детей и правильно ответ такой Проверяйте у него варианты, считаться будет лучшим. Нет, давай, не Можете и позволить. первый, и второй проверить, считаться будет лучшим. Давай, источник, да? Просто на листочке напишите количество тех, которые должны заполнить в лучшем из вариантов. Это номер девять. Вот второй полностью а ну. Первый вариант. Первый я вообще считаю цифровый. А здесь мне раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Шесть, один, восемь, шесть, семь, один, два. А потом ошибка. Что, я забыл, что я немножко... Ну ничего ну, две цифры. Я... Да? Я так, теперь давайте зафиксируем результат для того, чтобы мы не ошиблись. Давайте спросим родителей. Уважаемые родители, нет, давайте спросим родителей детей. Поднимите руки те, кто запомнил только две цифры. Дети, понимаете, у кого две цифры? Две цифры. Родители есть, кто запомнил только две цифры. Нет таких. Кто запомнил только 3 цифры? Поднимайте руки. Нет таких. Кто запомнил 4 цифры? 4 цифра Есть такие. Ну, нет, вообще не больше Кто запомнил 5 цифр? Нет. Кто запомнил 6 цифр? Есть такие. Кто запомнил 7 цифр? Есть такие. Кто запомнил 8 цифр? Есть такие. Кто запомнил 9 цифр? Отлично. Кто запомнил 10 цифр? Есть у нас такие, да, больше мы не тестируем. Отлично. Но в данном случае дети родители, что закономерно. Но мы это посмотрим в конце. А вы извините, сейчас нужно да, Спасибо. Да. Называй, пожалуйста, свое имя и скажи, сколько цифр ты сейчас запомнила. Я запишу, чтобы мы сравнили с результатами концерта. Полина. Полина, у нас запомнила 7 цифр. Алеша 6. 6. Игнать Игнат два. А кто? А сколько, сколько, сколько цифр. Я <laughs> <сер> <сколько сер> Ами и семь цифр. И ну, Антон восемь Андрей Дима, четырец. Дима, четырец.